Ритм жизни современных мужчин требует от них колоссальных затрат энергии, ведь профессиональные задачи и семейные вопросы сами собой не решаются. Перенапряжение, конфликты на работе приводят к эмоциональным перегрузкам. На фоне подобных переживаний открываются и другие проблемы со здоровьем, которые мужчины, как правило, не обсуждают. О самых деликатных вопросах поговорим с нашим гостем, врачом-урологом, кандидатом медицинских наук, заведующим отделением урологии одной из ведущих клиник города Казани Артёмом Николаевичем Куриновым. Здравствуйте. Здравствуйте. Артём Николаевич, у вас большой опыт. Подскажите, пожалуйста, с какими проблемами чаще всего обращаются пациенты? Часто мужчины обращаются с проблемами мочеиспускания, такими как рези, Боли при мочеиспускании, учащенную спускания а также боли в промежности, внизу живота. Однако, учитывая специализацию медицинского центра, в котором я работаю, большинство пациентов приходят с сексуальными расстройствами, такими как эректильная дисфункция и преждевременное семизвержение. Артем Николаевич, за много лет работы у вас было огромное количество пациентов. А какие пациенты вообще бывают и есть ли у вас среди них любимые знаете, пациенты бывают разные. Лично мне нравится лечить умных пациентов. Под умными пациентами я подразумеваю тех, кто привык заботиться о себе и знать цену своему здоровью. Приятно, когда пациент доверяет врачу, соблюдает все рекомендации. Тогда и результат лечения отличный. К сожалению, не все пациенты такие. Не все понимают, что самый важный вклад в будущее – это вклад в себя, в свое здоровье. К сожалению, есть сомневающиеся пациенты, которые не доверяют врачам, любят ходить от одного врача к другому, собирать обследования, сравнивать результаты обследования в разных клиниках, но лечиться не хотят. Бывают пациенты беспечные в плане отношений к своему здоровью. Они до последнего тянут э, с визитом к врачу, закрываются от проблемы вместо того, чтобы прийти и решить. Ведь чем раньше вы обратитесь к урологу, тем быстрее, эффективнее и дешевле будет лечение. А какая самая сложная категория пациентов? Я их называю все знаки. Они считают, что лучшего врача знают, как их именно нужно лечить. Поставив себе диагноз по интернету, я же желаю вам быть умными пациентами, любить себя и знать цену здоровью. Всего доброго.